Всем привет. Хочу вам представить заготовочку небольшую для пиролизного газ генератора. Там именно камеру Дожига. Ну не точнее, водогревенного котла. Расчет у меня получилось 150 киловатт проектная мощность данного котла. То есть. Вот сам котел камер дожига Передний фронт еще не сварили вот. Это Рубашка Котла ну, Еще вторую трубу Тоже она сверху будет надеваться Вот Здесь приваривается камера, подающий газов сама, фланец приварится, труба уйдет вверх. Это вот Котел двухходовой, но очень сильно отличается от водогрея, так как сейчас примерно вам объясню, в чем здесь суть. При горении горелки огня выделяется тепло, здесь есть ну будет вот эта труба и будет вода, то есть первично отдается тепло этой жидкости, ну, два этой воде. Уходящие газы, вот, там видно, они будут проходить через данные пучки труб, сниматься с уходящих газов, остатки ну, Из-за этого увеличивается КПД Вот из за этого называется ух, Давай камера дожига Именно пиролизным Ну Также можно его использовать и на Дизельной горелке ну, Данный котел будет Я планирую это сделать Ну и на природный газ вот. На баллонный На пропан Не получится Так как топка ну, камера тоже сама не рассчитана на данный объем газа, вот. Но, а так-то вроде все, вот доварим, вот, я скину следующее видео примерно в конце недели. Вот, всем спасибо, кому понравилось ставьте лайки,